Вот после тренинга «Поток жизни» со мной стали происходить какие-то странные вещи. и Потому что я так понимаю, что это процесс такой развития, но у меня стало уходить внутреннее напряжение. да, Потому что до этого, то что происходило, у меня было все как-то в надрыв. Да? То есть... У меня был, было какое-то внутреннее перенапряжение, которое я как-то транслировал. Сейчас я после вашего тренинга, мне, я стал сильно спокойнее. Да? И, и я как будто не понимаю, что со мной происходит, потому что как раньше я уже не могу, а по-новому я еще не привык. Да? И даже вот вчера тренинг, когда вел, я понимаю, что я и веду по-другому, и с людьми как-то что-то по-другому происходит, и не то чтобы это плохо, но оно как-то иначе, и поэтому я еще не разобрался, да, вроде это хорошо, но у меня отваливаются какие-то вокруг пласты людей, событий какие-то, да, которые не то чтобы не нужны, почему-то они, как сказать. В общем, мне окружение стало меняться, да? Ага, давайте, Игорь. Я с первых слов уже понял, что с тобой происходит, потому что я сам это прошел, прошел, кстати, не раз. Я имею в виду такие состояния. Угу. Я это называю сатори, состояние сатори. Когда ты сначала находишься в одном состоянии, потом ступенька, и ты в другом мире, и ты в нем не понимаешь, что то вообще все состояние определенности остается но это новый уровень это новый уровень это вот такие ступени и э, они как раз и помогают э, расти и соответствует росту но смотри что здесь происходит э, вот до э, тренинга поток жизни ты был один теперь uh -huh. ты стал другим резко то есть поток жизни тебя вывел в новое качество в новое качество а это произошел довольно такой быстрый переход, быстрый переход. Я например, сначала тоже так шел прыжками через ступеньку или по ступенькам, а потом я стал просто постоянно двигаться и у меня уже нет ступеней и нет необходимости привыкания и так далее. то есть идет естественный процесс постепенного развития и ты уже даже не замечать, а потом шагну, тогда это заметно вот у тебя это произошло ты был ты мастер у тебя в свою ты наработал уже у тебя одни методы прочее прочее у тебя все уже отработано и вдруг ты оказываешься другим ты по-другому на все смотришь ты повзрослел на тренинге ты повзрослел и многие вещи которые тебе до этого были как говорится родными там Люди, события, вещи, какие-то знания, они оказались уже каким-то чем-то далеким, чем-то детским, даже, э, как-то не, немножко даже не твоим, потому что ты повзрослел. Тренинг, поток жизни, он делает главное. Он помогает человеку стать взрослым, стать зрелым и по-другому вообще смотреть на жизнь. И, соответственно, жить тогда по-другому. Вот это да. Вот, изменилось. Я. Знаете, у меня какие-то вещи открываются. Я пока еще в этом очень неустойчив, да, но э, я, кажется, научусь медитировать, это первое. Второе, э, у меня тексты медитации выходят сами. Я просто включаю музыку и могу говорить, и очень долго, и, и есть еще в этом какой-то смысл, но при этом я текст, я не знаю, чем он закончится. Я не понимаю, откуда он вообще берется, если честно. И на это <с если. Дело в том, что ты помнишь, на потоке мы совершили духовное рождение. Мы поднялись в Солнечную систему, в галактику, в космос, и оттуда посмотрели на себя, на жизнь и вернулись. То есть мы совершили мощнейший переход, духовное, мощнейшее рождение. И поэтому ты уже совершенно другой и поэтому тебе идут уже у тебя открыты теперь каналы восприятия поэтому ты можешь говорить часами причем четко определенно с определенным смыслом очень мудро ты можешь ответить тебе задут вопрос ты не зная того ты начинаешь отвечать и оказывается ты знаешь то есть это все это вот все дает духовное уже рождение то было психическое рождение вот эти ступени а это духовное рождение что приобретено много. Ты вот как раз своими зарисовками показываешь, что же происходит с теми, кто проходит вот этот поток жизни. Дело в том, что вот этот тренинг это уникальный процесс. Уникальнейший. Я вообще подобного ничего не знаю. Хотя изучаю работы других мастеров, но вот сколько? Уже ему 14 лет этому тренингу. Никто подобного еще не создал. Там за эти 9-10 дней происходит буквально перерождение личности настолько сильное. И открываются такие ресурсы. Я же, помнишь, рассказывал, когда я его создал от тренинга, его прогнал через себя раз, второй раз, ну, чтобы отладить всю систему. И у меня на следующий год, я в декабре это сделал, и у меня весь следующий год был такой прорыв. Я за год написал 11 книг. То есть, представьте, почти каждый месяц я выпускал по книге. То есть, это такой мощнейший был ресурс, открылся. Так что, это вполне понятно. Мне-то уже проводи, проводящему 14 лет этот тренинг. Мне понятно, что происходит. Я рад, что с тобой это происходит. Потому что э, ты не случайно приехал на поток. Мы не случайно встретились. Я очень уважаю, ценю тебя знаю какую ты большую работу ведешь поэтому я был рад тому чтобы ты взял этот инструмент этот тренинг в свою жизнь и это получилось вот этот и вот, вот поток жизни он же для чего и создан то чтобы человек полностью полностью перестроил всю свою жизнь пересмотрел перекроил вот почему ты лишь у тебя такие изменения такой процесс ведь ты мастер ты уже чего только ты себя проработал вдоль и поперек, как говорится, исходил с себя всего. Но тем не менее с тобой произошли такие серьезные изменения. А потому что ты всю свою жизнь пересмотрел. У тебя за спиной уже другая жизнь. И поэтому люди, с которыми уже не тот процесс. Ты пришел в новое состояние, и к тебе пришли другие люди, другой, другие процессы другое развитие событий и другие результаты. Почему? Потому что ты перекроил себя. Вот этот поток, он выстраивает личность, ты помнишь, с момента рождения отца еще. Даже не с твоего рождения, с момента рождения твоего отца. Именно оттуда начинается твой поток. И поэтому он тебя уже несет, ты уже по-другому жить не можешь. Ты уже, у тебя все просто идет по самому лучшему варианту. Вот это вот и есть поток жизни. Почему я его так и назвал? Вы знаете, я еще сопротивлялся первые полгода вот этим изменением, да, ну, как-то этот, думаю, что это меня не туда несет. Сопротивлялся, сопротивлялся, и в какой-то момент я просто устал сопротивляться, и вот где-то, наверное, буквально три или четыре месяца я отпустил как бы, контроль за событийностью своей, да, то, вот что вокруг. И я понимаю, что я сейчас стал меньше напрягаться, да, то есть у меня нету напряжения такого, я расслаблен, а результаты в принципе не сильно меньше. Да? То, есть, то есть я стал как это, достигать результатов на, на, наименьшими усилиями, что ли? Ты знаешь, о тебе что сказали, ребята, вот те, которые поток прошли, uh -huh. они мне передают иногда информацию о том, что происходит с участниками. Вы же встречаетесь там? Да, часто. Да. Говорит, Игорь, такой стал классный, такой мужчина, такой взрослый, зрелый, мудрый и спокойный. Я вот чувствую спокойствие. Да, я еще здоровьем занялся, сейчас бегать начал. Там я никогда не бегал, не любил, да. А сейчас я бегаю там по 10 километров могу пробежать. Там, по... В общем, очень интересно происходят какие-то трансформации, которые, они больше личностные, очень сильно личностные происходят. И для меня это Но... очень странно, потому что оно выносит в другую сторону. Узнаю тебя. Еще у тебя осталось вот это вот. Ты в сомнениях. Ты часто находишься в сомнениях. Угу. Я, например, как-то более храбро иду на такие изменения. Ну, наверное, потому что я уже давно иду, поэтому привык к этим изменениям. Вот. Я да, вообще-то даже не помню, что я сомневался. Если есть изменения, я радуюсь этому, вот, а не сомневаюсь. Но у тебя другая конституция, ты сомневаешься, поэтому ты, можно сказать, всего впустил в свою жизнь, поток этот всего, ну, может быть, месяца четыре раньше, то мы с тобой сейчас разговаривали уже по-другому. Угу. Я уверен, что ты, кстати, поедешь на поток. Я поеду, да. Да. Я Но точно вот поеду, потому там... что мне надо разобраться, что произошло. Да, мы с тобой там отшлифуем, отшлифуем твой процесс, отшлифуем тебя, и ты вообще зазвучишь по-другому. Я думаю, в этот раз ты принешь уже все сразу. Потому что я сейчас другой. За этот год со мной произошли очень глубокие изменения. Я, ну, ты почувствуешь это, и все почувствуют. Как прошлый год я работал, это один был процесс. Сейчас будет он значительно мягче, но зато глубже, спокойнее, но результативнее. Mm -hmm. Потому что на мягкости, нежности, вот таком, на спокойствии можно глубже посеять семена, и помочь им быстрее взойти. Пойду.